Экспресс супер современный эффективный курс инглиш Хочу все знать. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Пите Горбатюк. Дорогие друзья, вашему вниманию предлагается краткая фраза, как сказать на английском языке: осмотреть кого-либо с головы до ног. Итак, это предложение в настоящем времени. Как мы скажем? Осмотреть или смотреть переводится как look, to look. Если мы перед и ставим вопрос, осмотреть, что сделать? Если вопрос в конце глагола ставится мягкий знак, то и перед глаголом ставится всегда предлог to. Смотреть, to look, видеть, to look. Читать, турит, Что делать? Читать, писать. Значит, турайт. Вот. Или идти. Значит, туго. Что делать? Отвечает на вопрос с мягким знаком. Что делать? Значит, ставить надо предлог ту. Ну, я уже сказал Читать, что делать? Писать. Значит, бегать туран. Значит, если отвечает на вопрос, что делать, ставим предлог ту. Вот и все. Итак, посмотреть, что сделала Отвечает на мягкий знак вопрос. Да, в конце глагола мягкий знак. Значит, ставить предлог do To look, кого-либо, somebody. С головы до ног. Up and down. Буквально up and down переводится как сверху до низу. Up вверх, down, низ. Вот и все. Внизу есть три предложения с ними можно поработать первое предложение он осмотрел меня с головы до ног он осмотрел меня с головы до ног это прошедшее время глагол to look глагол правильный он имеет две формы всего Лук look и looked вот и все если он осмотрел, значит что будет he looked меня up and down с головы до ног вот и все она не осматривает меня с головы до ног. Она не осматривает. Время какое? Настоящее. Настоящее. Отрицание. Есть отрицание. Значит, должна быть частица does и отрицание not. Вот и все. She doesn't look me up and down. И, наконец, последнее предложение. Мы осмотрим их с головы до ног. Время какое? осмотрим. Мы вот, будущее. Значит, чтобы Элемент will используется. Итак, we, мы, will look, осмотрим. Кого? Them. Them. Up and down. С головы до ног. Вот и все, дорогие друзья. Ничего сложного нет. Не путайте вот это. Them и there. Them это их, живых. А если идет речь об их книгах, об их автомобилях, об их одежде, мы осмотрим их одежду и прочее, тогда пишется зейр. Принадлежность это зейр. А когда мы осмотрим и их, вот живых, вот все, это «зэм». это «зем». это следует помнить об этом. Вот и все. Дорогие друзья, наш урок приближается к завершению. Что необходимо сказать о глаголе look? Look переводится как взгляд. To look – смотреть. Если мы скажем look for, значит это искать. Look for – искать. Look around – это оглядываться. Если мы скажем look out – это выглянуть. Если мы скажем look like, такая близкая нам фраза, это означает быть похожим. Look like. Ну еще какое может быть? Look after. Есть такое выражение. Look after. Оно означает присматривать за кем-то или заботиться о ком-то. Look after. After после. Значит, look присматривать после или позже. То есть, заботиться о ком-то. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам всем удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии, лайки. Всего вам доброго. So